Привет всем! На просторах интернета нашел один интересный рецепт универсальной водостойкой, так сказать, поклевки. И сейчас попробуем повторить из того, что было, возможно, немного просроченных продуктов, но тем не менее попробую. Небольшое количество бензина, я думаю, около 100 грамм. Обычно силиконовый герметик. Нужно, так сказать, смешать. Теперь нужно это все размешать, чтобы герметик растворился. У меня для этого дела есть специальный миксер. Сейчас попробуем смешать. У нас получается вот такая вот густая желеобразная масса. Силикон растворился в бензине и стал единым целым. Теперь нам нужно добавить небольшое количество гипса. Гипса, либо что-то подобного. Так как мы же все-таки делаем шпатлевку, я добавлю гипс. К сожалению, гипс у меня просроченный, поэтому посмотрим на его поведение. Естественно, в процессе нужно смотреть, добавить еще или нет, так как сейчас немного жидковато, поэтому я добавлю еще немного. Ну, как и сказал, получилась вот такая вот густейшая сметана. Сейчас мы попробуем, как это будет работать. А именно меня интересуют, так сказать, водоотталкивающие функции, именно шпаклевки. Чтобы, к примеру, делая садовую мебель, я мог зашпаклевать ей какие-то моменты, и эта шпаклевка не развалилась бы на улице под дождем, потому что обычная шпаклевка по дереву, к сожалению, теряет свои свойства под осадками и солнцем. Как вот нашел вчера, говорю, рецепт этот. В ютубе, вроде как, товарищ хвалил. Поэтому сейчас попробуем, нанесем небольшой слой, оставим подсыхать, а потом просто польем водой, либо еще что-то посмотрим. Возьмем так, довольно жирненько. И просто размажем. Ты, конечно, понимаю, что огромный слой, но по большей степени мне сейчас она не особо нужна, поэтому девать мне ее побольше, факту некуда. Там еще какая-то тема была. Можно было добавить битум. Впоследствии еще в эту смесь. Но, к сожалению, битума у меня нет. А там что-то с битумом можно даже чуть ли не крыши ремонтировать. Оставим. Дадим засохнуть и уже потом посмотрим. А это пока закроем крышкой, я надеюсь, что может быть не высохнет. Может быть бензин не даст быстро засохнуть, не испаряясь. Ну, конечно, воняет эта вещь жутко на самом деле сейчас. Но в дальнейшем, якобы автор данного рецепта говорил, что в дальнейшем очень быстро улетучиваются все пары как силикона, так и бензина. Я думаю, вы догадываетесь, что силикон жутко пахнет уксусом, ну и плюс бензин. Запахи тут еще те. мы видим вода не задерживается на поверхности она полностью спадает как с масляной поверхности естественно это из за того что силикон в составе и бензин это понятно единственное есть неприятный запах естественно бензина но я думаю что все таки на воздухе он выветривается гораздо быстрее потому что пахнет уже не так как свежий и смесь все-таки э эластичная то есть при том что дерево если будет рвать смесь как бы будет подвергаться деформации но опять же это я замесил с гипсом гипс сам по себе довольно легко разрушаемый так сказать если эту смесь замешать к примеру с алебастром либо а, с каким-нибудь цементом возможно все будет иначе либо же непосредственно прям за шпаклевкой по дереву еще будет все выглядеть другому поэтому как вариант на пробу напишите что думаете поставьте обязательно Лайк или дизлайк. Спасибо большое. Счастливо.